Всем привет, сегодня я выпускаю, скорее всего, последний видос по Вормиксу на этом канале. И, как я понял, настоящие подписчики, которым именно интересно наблюдать за моим каналом как подписчику, а не как хейтеру или там просто обычному зрителю, уже все подписались на новый канал именно по Вормиксу. Я это сделал, я уже объяснял в каких целях, но, в общем, сейчас я сыграю видос, сыграю бой и запишу видос 2 на 2, мы будем стараться играть чисто на выносы. Естественно, это мой первый бой практически за всю неделю. Два... Нет, на два на два это за месяц почти первый бой. Да, скорее всего за месяц. Вот, мне самое главное по своим кувалду не давать. Это самое прям вот важное сейчас в данный момент. Я не знаю, что может быть важнее. Так, персонажа я уже теряю одного. Сейчас он дает 100% ему фугас. Хотя... Здесь уже чисто шара, я не знаю. Скорее всего ему повезет, конечно же. но ну, потому что это же мой соперник. А если вы мой соперник, у вас уже тупо плюс 100% к везучности Вот можете, например, на батлере против меня ставить И практически всегда вы будете выигрывать Ну, такая уж у меня Судьба Так, он не вынес Значит, сегодня мой день Однозначно, я могу вообще не ходить, не играть Сама игра, в общем, порешает за меня, вот 100% Так, сейчас ходит мой союзник я надеюсь, он меня спасет, хотя это не важно, вообще он затащит тут один, я не вижу тут сильных игроков, вообще, только сильный тут только мой союзник, и то, ну, не знаю, 100% в комментариях найдется какой-то там Геракл, а, который сможет его там, ну, голыми персонажами уничтожить один а, в 4. поэтому, короче, сильных игроков здесь нет. Так. Надеюсь, в общем, я не потеряю своего персонажа прямо сейчас, потому что здесь его легко вынести, при том, что он ходит уже, у него второй ход, у него есть все мины, у него здесь все есть. Потому что мне не хочется, все, сейчас он выносит его, вот, сто процентов, а -а -а. чуть не описывался, второй раз чуть не описывался. Опасная игра, опасная. Сейчас биту даст. Чего, <laughs> что сделал, что это за еще вообще? Он перепутал, хотел скорее всего биту взять. Зачем это? Ну ладно. Ладно. О, он еще и под вынос стал. Ну, замечательно. Кстати, Бруно Левис. Я знал такого одного ретушера, которого тоже звали Бруно. Ну ладно, дело не в этом. Так. Я попробую дать вынос, но... Но самое главное это не вынести себя. Если я себя не вынесу, уже прогресс. Уже огромный прогресс. Чего? Я не понял. Я не понял, что это вообще такое. Как так получилось-то вообще? Да, короче, давайте будем считать, что я дал минус 2. Потому что игра сама сделает все за меня. Почему? Он сагрился на того персонажа, к которому охранник был ближе. Я не понимаю. Кстати, сейчас вы могли заметить противоречие моих словах, да? Его нет на самом деле. Так, что он сделает? Ну, прикрывает, да, и спасает. Естественно, он спасает. Потому что я, я за персонажами не слежу. Я никого не прикрываю, никого не спасаю. Потому что просто не способен. Хотя... Лучше бы он его утопил сразу. Вот лучше бы он просто взял его, сразу утопил. И не вставал бы под вынос. Но я говорил, что сильных игроков здесь немного. Кроме моего союзника. Отлично, меня убрал из-под выноса. Более-менее. Сейчас попробую вынести его. Но я думаю, сейчас он иди... Чего? Зачем он прикрылся? Ладно. Он пойдет выносить, оказывается, вот нормальный персонаж. Типа, этот так дохлый уже. Да, от меня заразился, короче, тоже, чувак. Дал 4. Там достаточно раз-два. Он хотел, походу, раз-два, но почему-то дал 4 сразу. Непонятно, ну ладно. Все равно он под выносом. Его сейчас, я не знаю, как они крыли будут. Но лайк за вынос, чуваки. Потому что мы будем пытаться играть в эту дыру всю игру мы будем играть в эту дырку практически. Поэтому, в общем, поставьте лайк за то, что я на вынос. Кстати, я хотел сказать, что один прекрасный человек организовал, может быть, не один, может быть, несколько человек организовали, в общем, турнир для ютуберов по Вормиксу, чисто для ютуберов. Как тестовый такой. Просто протестируйте это событие. И вот, мне понравилось на самом деле, мне понравился турнир, все было очень хорошо организовано. Сейчас я еще до конца его не доиграл. Сегодня нужно сыграть за место в финале. Так вот, видосы после того, как турнир закончится, я все выложу на своем канале по Ворниксу. Вот этом вот, мини-вормс. Смотрите. И в скорейшем времени, как только я куплю себе микрофон, я организую... Ну, я имею в виду просто события для вас, чтобы оно, ну, вы знали, как ориентироваться... Типа, у меня сейчас вообще нет времени, И вот после того, как я куплю микрофон, возможно, время к этому моменту уже появится, я закончу свои дела, и тогда я организую турнир свой, безвозмездно, потому что мне будет помогать один человек, он будет все делать, я просто соберу деньги, так как я являюсь чем-то наподобие гаранта. И, естественно, человек, короче, турнир мы начнем минимум с 20 человек, участников. Он будет проходить среди вообще всех игроков. Правила такие же, как в Овке будут. И с каждого по 20 рублей за участие. Будет 3 места. Естественно, деньги все поровну распределятся. но ну, не поровну. А все соответствует вашим местам. Все будет распределено честно, потому что я гарантирую прозрачность сделки. Естественно, если деньги будут поступать ко мне, а не к кому-то еще. Все, я насчет турниров сказал. Ждите, мы обязательно их проведем. Вот, также есть мой режим, но ну, кажется, он вам не нравится. Ну ладно, об этом можете не вспоминать. Еще хочу напомнить, что я прохожу боссов до императора. Если прям вот под поднапрячь, то могу пройти император, но боюсь, что это будет стоить уже около 50 рублей, потому что его реально долго проходить. Так, сейчас он дал минус 1, я думаю, если даст минус 2, то все, чуваки, это лайк нет. Ну ладно, все равно поставьте обязательно лайк, мне нужны они очень сейчас и моему сопернику тоже. Хотя это не стрим, к сожалению. Так, повис интернет. Вот, кстати, еще одна причина, почему я не могу нормально постримить, потому что вот сейчас я играю на своем мобильном интернете. Но у меня есть еще, я не знаю, как это сказать, домашний интернет или станционарный интернет. Я не знаю, как это называется, но, в общем, вы поняли, о чем я говорю. И вот он прям крайне отвратительный. Им нельзя пользоваться. Вы помните те времена, когда в 2000-х годах у вас был интернет? И вот он был конченый. Он был прям вот 50-100 мегабайт, ой, гигабайт в секунду. Так вот сейчас в 21 веке, в конце 21 века, нет, в конце эпохи вообще, вот этой вот, вот нашей эпохи, скоро будет новая. Нет, ладно, я немножко разошелся, но все равно в 2020 практически году у меня интернет как в 90-е, 50 гигабайт в секунду естественно так не всегда бывает и 5 мегабайт бывает и 10 но это очень редко я думаю что это связано с каким-то космическим знамением. может быть там какие-то звезды встают в ряд тогда у меня интернет появляется а так его ну поста... стабильно его нет так все вот видос загружается на youtube больше трех часов видос который весь 400 мегабайт вы можете высчитать среднюю скорость она она маленькая поэтому возможно я поменяю себе провайдера. Я меняю его, кстати, уже полгода. И никак не могу это сделать. Ну, в общем, я думаю, что все получится у нас со стримами. Я очень надеюсь, потому что... Я не пробовал еще ни разу. Мне самому интересно, как это вообще стримить. Так, это мой соперник, да? Сейчас Получается, сейчас союзник уничтожил последнего... Команду... Последнего персонажа в команде зеленого противника. И остается один красный, но с двумя персонажами. Мы остаемся по одному у меня пока один перс есть но он уже такой овощ поэтому а он дает фугас ну замечательно он описывался теперь он стоит под выносом а подождите у него же нет хп какой вынос да. я тоже обоссался что ж такое есть какой-то мокрый бой сегодня вообще нельзя же так ну хорошо но он не заметил. Ох... А, кто-то -то был невидимый. Просто я его вижу и думаю, как это какой-то тупой чувак прыгает на охранника. Это же м... надо быть таким дауном. Оказывается, а он был-то невидимый. А я прыгаю и на видимые. Ну, в общем, ладно. Я, кстати, никак не качну себе охранников. Я почему-то не могу набрать ресурсов. Мне очень лень вообще играть. Вормикс без обновления. Я вообще э, просто люблю Вормикс из-за того, что... Я играл в него в детстве и решил вернуться вот И начать э, вести канал Ну, потому что мне нравилось тогда Я еще думал, будут обновления, обновления, кстати, были Вот Прекрасно помню, как я сел За столом, я сидел и делал уроки, а потом думаю А почему бы мне не запилить видос По Вормиксу Ну, вот так, в общем-то, иначе. Ну, надо же, но ну, насколько нужно быть рабом Лайк за вынос, чуваки Это идеальный вынос Про... Ничто не могло пойти не так я не просто не пролез дырку на ранце. Ну, замечательно. Какой-то ужас просто. Яру вообще. Это какая-то... Это самая арабская игра, наверное. Тут, тут тупят все без исключения. Тут вот нет ни одного хода... Ой, нет ни одного человека здесь, который бы не затупил в той или иной степени. Но я, конечно, отличился больше всех. Я потерял сначала одного персонажа практически. Ну, встал в воду. И теперь сам вынес своего. Если сейчас чувак не дает вынос, я просто расстроюсь. Но тут, тут элементарный вынос, поэтому он даст. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.